Так, я на видео запишу для себя, как там делать. Там... Открыли, да? 1400. И знали, Так, Volkswagen. Volkswagen. Так, что пишет? Моя период давай потише давай потом расскажешь так ставим ключик тут уже считали к автомобилю подключали ставим ставим. считываем вот, считали пишет Оригиналки, поставьте оригинал, ставим оригинал, нажимаем ОК. Учитывает. Все, запись. Фольксваген Поло, 2014 год. Так, сейчас смотрим, как он заводит. Вот уже сделали. Чик Джанде. Да? Все, записали. Идем проверять. Иди, Старенько сейчас сядет, Наверное. Ну сразу нас поставлять и проверять мне ты? Я у меня дал. Вот.